представляет аппарат. Ну вот пробучая наша часть, сразу скажу, эта кнопка экстренной остановки работы аппарата, она должна быть у любого оборудования, которое питается от сети, но мы никогда и не пользовались. У нас бывали ситуации, когда кто-то из сотрудников при передвижении эту кнопку нажимал, и потом, когда включить, аппарат не включается. Если вдруг такая ситуация возникает, всегда обращайте внимание, отжатая эта кнопка или нет. Далее, у нас э, есть вот такая кнопка красивая, это поворотный код. Сейчас я обращу ваше внимание на нее чуть более подробно. Она может как поворачиваться, так и нажиматься. И она в большей степени выполняет эстетическую функцию, потому что, когда мы э, включим аппарат, она э, будет мерцать достаточно ярко и привлекательно. Аппарат имеет четыре гнезда, и первое гнездо – питания, непосредственно то, что идет к электрической системе очень просто как большинство аппаратных методик запускаются от ключа простым поворотом и сейчас он начинает загружаться далее у нас идет педаль с которой мы тоже будем работать это педаль подачи радиочастоты вы нажимаете на нее когда аппарат уже готов и вы готовы непосредственно в у нас идет кнопка обратной биологической связи и она является элементом системы радиочастотной безопасности РС. Пациентка нажимает, когда у нас старт этой процедуры. Мы всегда предупреждаем, что если вдруг что-то идет дискомфортно, она всегда может остановить. И шнур, который идет на подачу радиоволны радиочастоты на рукоятку. С одной стороны, аппарат очень качественный, итальянский каждая деталь имеет свой номер, по которому заводспытытель может проследить да, каждую деталь, как она была выполнена. С другой стороны, он требует определенного подхода и внимания. Спасибо.